Привет! В этом видео я расскажу тебе про систему наших уроков и проведу мини-экскурсию по сайту Ты находишься на основной странице Для того, чтобы выбрать нужное обучение, переходи к этому блоку Здесь ты выбираешь, как бы ты хотел обучаться в нашей школе по скайпу или по онлайн-курсам. Если хочешь индивидуальное обучение, то скайп будет отличным решением. На этой странице ты можешь ознакомиться с нашими тарифами и выбрать цель, которую ты хочешь добиться в языке. И после оплаты переходишь в свой личный кабинет и начинаешь заниматься вместе со мной а также ты можешь выбрать уроки из курсов, которые я разработала для различных уровней подготовки и для разных целей. На этой странице ты найдешь описание каждого курса и сможешь выбрать тот, который подходит именно тебе. Например, тебе интересно один, нажимаешь на него и переходишь. Обрати внимание — не обязательно оплачивать целый курс, ты можешь оплачивать уроки по отдельности. Такая система работает для каждого нашего курса. Нажав на любой урок, ты сможешь изучить описание и выбрать необходимый урок. Также каждый урок ты сможешь оплатить отдельно, по удобному для тебя тарифу. Первый тариф – все сам.